времени суток всем дорогие друзья посетители моего канала сегодня хочу с вами поделиться таким видео как построение структуры в разных млм компаниях это видео будет основано на моем личном опыте и я буду рассказывать нюансы которые существуют там или там в различных построениях которые используют у нас наши сетевые компании итак мы знаем, что сетевой маркетинг был изобретен очень-очень-очень давно, еще в прошлом веке, и был изобретен реально классический способ построения структуры, то есть основной сети компании. В чем он заключался? Вы приходите в компанию, вы должны пригласить пять активных консультантов, которые точно так же приглашают еще пять и так далее. Вот эта вот классическая структура, вот это классическое построение было изобретено не зря и разработано было не зря. В чем здесь плюсы? Давайте посмотрим. Вы приглашаете к себе в команду партнеров, вы их все регистрируете в первую линию. До тех пор, пока не начинаете выявлять реальных партнеров, которые хотят с вами строить бизнес, Потому что э, обязательно будут попадаться люди, которые, возможно, просто хотят быть потребителями, а, возможно, что-то хотят начать, но потом передумывают и сливаются. Поэтому, когда вы находите вначале одного партнера, потом второго и так далее, до пяти, что, э, в чем заключается ваша задача? Ваша задача заключается обучить своих пяти основных партнеров э, тому, что умеете вы то есть вы должны их научить как пригласить им 5 основных партнеров для них и таким образом каждый из этих ваших партнеров будет учить уже своих партнеров вот эта система дает качественную первую линию а первая линия это наши явные огромные деньги вот и Соответственно, качественную глубину, потому что если каждый ваш партнер будет сам строить, сам приводить и сам обучать в команде, естественно, в отлаженном обучении своих людей, то э, бросить их или сказать, что это все халява и не увидеть каких-то денег, то есть, естественно этого не будет. Вот в этом огромный-огромный плюс первой линии. Минус тоже есть. Минус заключается как раз в том, что, чтобы найти вот этих партнеров, да, выявить тех людей, которые хотят действительно серьезно с вами строить бизнес, ну, достаточно сложно, и поначалу это будет двигаться очень медленно. Но я вам хочу сказать, что именно вот это построение дает нам хорошую основу и хорошие деньги – Давайте разберем еще один вид построения структуры. Это морковка. Это придумали компании, то есть не сами компании, это придумали проекты, различные проекты, которые сотрудничают с известными компаниями. Для чего? Когда они пришли в интернет, нужно быстро было быстро ориентироваться, наполнять свою структуру людьми, и неважно, какие это будут люди качественные или некачественные, то есть э, те люди, которые будут просто делать э, заказ на 100 рублей, или это будут люди, которые серьезно возьмутся за свой бизнес. Но званий очень-очень сильно хочется. Да, я вам хотела сказать, что это, при, первая линия дает нам огромные деньги, э, и э, глубина нам дает, да, то есть э, от, от каждой веточки дают нам звания, которые тоже приносят дополнительные деньги и немалые деньги. Запомнили, да? Дальше смотрим. «Придумали люди, чтобы наполнять очень-очень быстро свою структуру и выходить на большие звания». То есть вот тут где-то человек, который организовал проект, он приглашает вас и объясняет, что дает вам схему, да, и вы начинаете строить структуру вниз, совместную. Что это значит «строим совместную структуру»? То есть, вот пригласили вас, да, вы пригласили следующего человека, там, первого, да, этот первый человек пригласил второго, третьего, вы пригласили четвертого, и мы всех регистрируем друг под друга. Естественно, когда все начинают, вот, допустим, а четвертый пошел, дальше уже приглашать и так далее. То есть вы реально понимаете, что вот эта вот веточка, да, в глубину, которая у нас идет, она может вырасти, но буквально за месяц в директорскую ветку. Вот реально. И действительно, так получается. Бывает, что есть компании, в которых, допустим, каталог, да, всего две недели. И они умудряются за две недели выстроить вот эту директорскую ветку. Это замечательно. Для них это просто суперски, потому что они получают свое следующее звание. Давайте будем смотреть, а что же с нами получается? Что же получается с теми людьми, которые попали вот в эту ветку? Выросла эта ветка буквально за каталог. И первое, вы, человек номер один, второй, третий вниз, да, под вами, на нашем уровне. Они являются директорами. А Последний, вот второй, да, номер два. Он директор, третий, допустим, менеджер, да? Но ветка туда и растет. То есть скоро, скорее всего, что в следующем каталоге или в следующем месяце этот менеджер тоже станет директором. А потом и четвертый человек станет директором и так далее. А что же будет здесь с верхушкой? А с верхушкой ничего не будет. Вы ничего не будете иметь. Почему? Потому что если бы компания каждому из вас выплачивала директорскую зарплату, то она просто бы разорилась. То есть в итоге получается, что получает э, директорскую зарплату только тот человек, который последний, да, ветки вышел на директора. Но опять же, маркетинговую разницу никто не отменял. Если вышел, э, вот номер два, да, вышел на директорский уровень, если в этом каталоге на 23%, вот, допустим, как в моей компании, да, то следующий человек, да, допустим, скорее всего, что вышел на 18%. И вы-то как раз получите 23 минус 18, 5 процентов, и то только со своего объема. Вот таким вот образом, и самое, что интересное, что э, вот этот вот, допустим, директор, да, номер 2, вы видите, он ни одного человека не пригласил, ни одного, а он директор. И вот эти люди начинают, которые активные, действительно, на самом деле активные. То есть вы видите здесь вот пустой человек, активный, активный, пустой человек, активный, активный, активный, да? А здесь активный, пустой, пустой, активный человек. То есть вы выстраиваете веточку туда в глубину вниз, и неважно пустой у вас человек или активный, он все равно выходит на свой директорский уровень а вы старались, вы что-то делали, и вы в итоге получаете полный ноль. Поэтому вот эти вот морковки все придуманы только для званий, для больших званий, великих лидеров, которые пришли вовремя в интернет, и вот у них вот бесконечное число морковок, Потом вот эти вот лидеры, которые вот в этой морковке, да, что-то делали и, и получили, что они ничего не получили, потому что им же нужно будет делать отрыв, чтобы стать директором, да. То есть, ну что, нужно делать отрыв, мы все знаем об этом. А уже самому сделать отрыв тяжело, потому что тебе никто не помогает, и тебе, тебя не научили, тебя научили только регистрировать вот в эту морковку. И давать обучение всем одинаковым шаблонам только для того, чтобы э, вы загоняли людей вот в эту морковку. То есть вы в общем-то ничего не получили. И когда вы пытаетесь сделать вот сюда себе следующий отрыв, да, зарегистрировать человека и научить его чему-то, у вас ничего не получается. У вас время <coughs> уходит, э, скажем так, в пустоту, а вы мучаетесь, вы стучитесь, э, а толку никакого нет. А вот это Две разницы, и побывав в двух компаниях, сейчас я нахожусь в третьей компании, в первой компании я работала классическим методом, по многим причинам я ушла, потому что хотела дальнейшего развития в интернете, и я пришла как раз вот на такую морковку в интернет, и побыв вот тут вот на самой верхушке и не получив ничего, я поняла, что все это полная ерунда. И пытаться чего-то сейчас переделать вот этих вот лидеров, да, начинать вносить свои или раздор, конечно, не было смысла. Поэтому с моими партнерами, да, мы собрались, нашли очень выгодную компанию с великолепным продуктом, создали свое реальное взрывное обучение, которое дает нам возможность забыть вообще про спам, и получать реальные запросы от людей, которые нас видят в соцсетях, которые нас видят на Ютубе, и которые интересуются реальным качественным бизнесом. Так вот, реальный качественный бизнес ⁇ это вот эта вот классическая структура. Вот таким вот опытом я сегодня с вами поделилась. Я хотела бы сказать, что в следующем своем видео... Я представлю пять основных составляющих успешного бизнеса, поэтому не забывайте подписаться на мой канал для того, чтобы получить уведомления о том, что видео вышло. И, естественно, если я была вам полезна, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайк, будет очень приятно. И я жду вас в своей команде, все мои контакты, социальных сетей, телеграмм кон... э... и других остальных социальных сетей, находится под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал Телеграм, там очень много фишек, много интересного, собрано все вместе, поэтому как бы очень-очень удобно. Ну и с вами была сегодня Екатерина Клопенко, до новых встреч, жду вас в своей команде. Всем пока-пока!